Заморозили, вынули, одели, в Церковь принесли, да за пять минут отбели. Показанные собли, вопли, стоны, слезы, Ну а после вопли белые березы, а после разные блюда до да закуски И, конечно же, водочка, это же по-русски Ложью да колбаскою пухлый рот набит С темные рамки весь сейчас смотрит и молчит И с от них не спасемся. Разойдутся пьяные и с душой веселой. Останется в рамке в голый, рюмка водки рядом, Да хлебушка кусочек, а обман уже свои, острые когти точит, а обман уже свои, белый сусы стали, ходит, в черном молится, свечек пачки пачке ставит, Умер, заморозили, вынули, одели в Принесли до да за пять минут отпере Вот так и помним, вот так и верим, вот так и стоим, вот так и смеемся, вот так и будет, вот так и прыгнем, вот так и скинем от них и не спасемся. Вот так и помним, вот так и верим. Вот так и будет, вот так и придем, вот так и скинем, От них мы спасемся.